Итак, в очередной раз терраса. И как она выполняется? Напомню вам, повторю еще разочек. У нас есть бетонные основания, такие. На них фиксируется при помощи анкерных болтов. Начало самое происходит. Нужно закрепить вот этот брус. Он тоже на анкерные болты. Болты эти немножко необычные. Это не горячий цинк и не простая цинковка. Они как подобие а2 потом могу по идее показать ну короче говоря они специальные не такие простые из-за того что это пропитано, все э, импрегнированная доска поэтому она считается как ну как ядовитая и коррозия будет больше распространяться ну вот так считается у нас ну по большому счету тоже относительная логика если мы эти ставим, ну скажем, мы их называем золотыми, потому что они стоят ешь-май блин, 100 штук под 200 евро. Что-то такое, <свят> что-то ненормальное. А гвоздики-то мы используем горячий цинк 90 один на 90. И как бы в чем, где логика, блин? Почему горячий цинк все нормально, а эти ненормально? Ну, короче говоря, я знаете, за горячий цинк. Просто мы вот эти используем восьмерки ну, просто поменяйте на десятку Возьмите горячего цинка Диаметр десятку Либо сделайте чаще типа, крепление Да и все, я думаю, что это будет равноценно Здесь мы бьем по 5 гвоздей В каждую точку крепления И по большому счету У нас получается Опирается на тот край На опорную Там просто по два гвоздя С одной с другой стороны на косую Прибито Здесь опирается на плитки это 150-ка. Вот мы в проекте. Вот в данном случае мы поменяли. Это уже наша такая история, скажем. Мы ставим 150-ку, а в проекте у нас 200 -ка. Ну, потому что здесь на ребро. Раньше так и было. Раньше. Мы делали так раньше. А потом они стали делать... Ну, поменяли конструкцию. То есть раньше была высота ступени 200. Сейчас 150 и поэтому, если мы поставим сюда, мы получаем проблему вот с этими с подвесами. С да, подвесами, нужно будет через колобашку делать, здесь будет опираться. А сюда в проекте показано, нужно из террасовой доски, нарезать кусочки и доставочки поставить. Ну, еще, чтобы она приподнялась. Ну, то есть, смысл где и в чем. Мы пользуемся вариантом, меняем ее на 150. Многие у нас ребята тоже я разговаривал, они тоже нафиг надоело, мучаются, ерунда какая-то, непонятная, И мы просто, у них показано, каждое крепление под двухсотку идет, ну, вот, плиточка, грубо говоря, через два метра, каждые два метра. То здесь мы ставим, видите, да, у нас получается от столба закреплено, дальше через 120 идет, дальше опять через 120, здесь может быть 150, то есть мы вот так вот делаем и крепим. И все, и так продолжается. Мы просто плиточек немножко увеличиваем, ну, точек опоры сократили шаг. Тем самым убрали вот эту ерунду, нелепость какую-то. А здесь должна быть 150-ка, мы ставим 200 -ку. Но в проекте здесь две доски нужно прикрутить террасовые. А получается, нижняя наполовину, она просто, ну, торчит, висит. Поэтому вот этот, ну, самый логичный, в принципе, скажем так, конструкция. Подвесы то же самое делаем из этой же, либо из террасовой доски. Вопрос, как по отходам, хватает, не хватает, из чего сделать можно, из чего нельзя. Вот. По большому счету идем, стыки обязательно делаем, соединение одно сзади, одно сзади прибиваем на стык и здесь идет упор, ну соответственно и плиточка тоже. Здесь грунт заменен и пенопласт, как правило, там есть внизу, поэтому он здесь не пучинистый и все нормально. И даже если здесь чуть-чуть что-то приподнимется, весной опустится, вообще никаким образом проблем не будет. Также у нас не делается утепление цоколя по наружной части фундамента, а делается по внутренней части. И здесь спокойно зато крепишь и так далее. А вот если с пенопластом, то придется еще дополнительный ряд каких-то опор делать и не привязаться к стенке совершенно вот вылет идет вот эта часть ну вот эту доску мы пилим в основном по метр пятьдесят и здесь у нас под четыре доски делаем свес и все по большому счету вот так вот в общую длину какая здесь длина у нас 15 метров получается 15 метров все по такому же принципу везде все сделано и отлично чаще всего в углах у нас нет вот этой вот конструкции просто идет прямая ступень а вот здесь в этом проекте показано что нужно сделать таким образом вот. и все и вот такая парящая ступень которая здесь грунт еще подсыпется это еще будут земляные работы и так далее то есть он поднимется он где-то там под ступень примерно что-то плюс-минус спокойненько можно спускаться подниматься то есть это не будет вот в таком же варианте так, вот так в первую очередь зашивается торец потом этот торец затем уже верхняя доска потом нашивается опять верхняя доска сюда вниз добавляется кусочек и верхняя доска на нее кладется начало смотрите может показаться что если это посмотреть да вот сюда в линии то они кривые капец какие а фига, это ну и можно подумать что это мы виноваты этому ничего подобного ничего не сделать с этим вот можете посмотреть на доску которая вот это это по шнурку выставляли доску. И потом я покажу, как здесь будет. Здесь будет то же самое. Ничего не сделать. Она вот идет, она вся разная. Она кривая, косая. Блин, вообще непонятно какая. Много уже, много раз пробовали. И так, и так, и так. И, и, и со словами и без слова. Блин. И по матушке. Я. И как угодно. блин вот Что ты хочешь, то и делай. Все равно будет. Вот, вот так и будет. И все, мы делаем какой-то, ну, такой максимально ну, что-то что-то близкое но ну, никак это невозможно визуально сделать чтобы это было прям идеально они нормально получается кстати когда какие-то на входе небольшие терраски не небольшой размерчик скажем цельная доска от края, от края до края ну там что-то там до трех метров скажем такие ну, вот они нормально получается визуально и так далее а вот по длине все когда стыковать надо по длине капец а поперек нельзя сделать, почему? Потому что будешь тогда видеть все эти мусор, что там внизу находится. Ну, все вниз. Всегда вот так нужно делать. На самом деле есть вариации, когда вот у нас таким образом крутится кверху, скажем, вот этими штучками. А есть, кто люди прям хотят сами, чтобы вот так было. Видите, в чем разница? вот так бугорком, то есть вода не будет скапливаться это первое здесь будет еще песок мусор его выметать ну блин вот так не выметишь это нужно вдоль все время проходиться. такое не очень хорошее поэтому кто многие кто скажем так использовал такого плана да она симпатичнее выглядит но в практике в использовании вот это лучше намного потому что ее дождем и, скажем так и ветром песок вы выдувает спокойно с нее скатывается вот, хороший образец сейчас приложу две вместе видите да, как как это происходит поэтому вот здесь вопрос либо красиво либо практично я, конечно, всегда выбираю практичную сторону. Но себе прикрутил вот так. Блин, но... <смех> У меня как бы <смех> жена захотела так, ну и пускай будет. То есть, в принципе, мне без разницы. Итак, что касаемо... Каким образом крутить? Крутим через угольник, на толщину угольника. И все, сейчас Юра покажет, как это происходит. Вот так вот уголочек вставил, бабах и закрутил. Но смотрите, у нас отбита полностью линия, вся полностью, на всю длину дома. До конца. И вот эта доска идет. Она идет э, центрально, осевая. Осевая, скажем так. Вот линия. Видите, отбивочки. И одинаковый размер делается и все и принцип следующий ни в коем случае когда вот эта вся кривая это скажем такая непотребность высшего сорта другому не назвать. крутим только стыки, где стык идет вот здесь будет прокручиваться там сейчас хвосты пока не, не закручиваются и все и чередование происходит. И здесь край прокручиваем. Основное поле не крутится. Дальше покажу как и что. Вот по такому принципу продолжается. Складывается следующий ряд уже. Были вот эти коротенькие, короткие и по длине простые Сейчас второе уже накинули, напилили. И соединяется и опять соединяется только здесь будет прокручиваться будет полностью прокручиваться здесь ряд и пока это не трогается пока на пилю по вставляем и тогда тоже скрутится здесь потом скрутится здесь и также рулеточкой контролировать надо потому что вот эта осевая линия из-за того что они идут тут хрен пойми как одна сторона так другая так вообще это улетите неизвестно в каком направлении торцы всегда оставляйте на выпуск у нас тут просто с лежит материал чтобы тут особо не двигаться поэтому не очень большие хвостики а так мы зачастую даже какие-то целые только стык один торцуем и кладем на выпуск и все здесь то же самое я не торцую с этой стороны торцованный уходит на соединение стык здесь пилить на по месту потому что невозможно их отпилить одинаково как вот, чтобы вы не делали вот, поймите эту доску вы не сможете сделать ровно при всем желании Вот чтобы вы не делали как бы вы не делали можно только примерно приблизительно подогнать визуально ну, чтобы более-менее было нормально Ничего по-другому не сделать. Она настолько кривая и не одинаковая, что это просто капец. Ну, вот такое качество доски. Так, смотрите, последовательность какая. Нужно сначала вот весь край первый прокручивать. Ну, грубо говоря, мы через шаблон угольник, толщина угольника. Там 4-5 миллиметров, наверное, делаем. Все, прокрутили. Есть осевая линия у нас, которая полностью прокручивается она. И прокручивается она просто как доходится. И вот сколько до этой осевой линии, какой размер, полностью по рулетке. Вот так и прокручивается она. Это. Затем все стыки, вот эти. Они уже разгоняются просто. Одинаковые зазорчики делается максимально, насколько это возможно сделать. Все и на этом заканчивается, никаких больше и крайнюю тоже под размер. Ну тут немножко разгонять всегда нужно. От фасада, если... Фасад, да, чтобы приходила сюда вставка одинаковая. Остальное чуть-чуть, чуть-чуть разгоняется и все. И соответственно дальше уже приходит вот здесь, здесь у нас прокручено. Эту лагу пропускаем, мы эту пропускаем. Здесь будет сейчас прокручиваться полностью. А где у тебя центральная? А, вот центральная она. Вот, вот. вот она полностью. Вот, вот, она. Это. вот это, да. Вот, вот это она прокручена. Вот здесь черточка. Видно, да? Вот она там. Дальше тоже. И она уже прокручена, вот эта доска. И вот между вот этой доской, грубо говоря, и вот этой доской, крайней, будет вот это все разгоняться примерно одинаково на, ну скажем, одинаковые зазорчики, все, все это на глаз делать нужно, иначе по-другому никак через шаблон, через какой-то невозможно. Она, это просто что-то с чем-то. Она даже просто настолько кривая, я сейчас покажу еще. Вот они кривые просто ужасно. И это же не просто так, думаете. Ну просто, а что тут не согнуть? А как ее согнуть если вот такой сучок? Все это в браке невозможно никаким образом вытянуть. Она не гнется. Просто есть такие элементы, где начало, такой кончик, скажем так, заходит отсюда и потом выравнивается. Да, вот так вот, параллельно. И все, он как бы в структуре волокна, его никак невозможно согнуть. Это по максимуму выкидываем в брак, но не все же выкинуть что-то делать надо. Вот здесь тоже вот мы ну, вот прикрутили, прикрутили. Скорее всего это пойдет В любом случае. Ну, вот. Она и так, и так, и так, и так кривая, и так кривая. Вот как хочешь, так и так и делай. То есть, сорт этого непотребия просто высший высший сорт даже не первый а высший второй дом уже такой э, странно раньше было как-то все-таки более менее сейчас огромное количество сучков и просто там целыми пачками вот как как и есть набор идет видно с одного ствола и все она вот идет в каком-то моменте вот так и что я с ней сделал и ничего если куда на короткие пойдет ну вырезаем а так нет ничего там использовать ну вот как раз-таки вот это вот и есть центральная доска, которую ее смотрит уже под размер, под определенный, подгибает ее туда или сюда и фиксирует. Бац и все, вот она идет. И потом уже от нее вот это и от нее в обратную сторону. Таким образом делаем клинышки, они у нас с собой возим, и все, и пожалуйста, за счет клинышков разгоняешь зазоры примерно. И вытягиваешь всю эту гадость неровную. А теперь просто цепляется за крайний шурупчик. Грубо говоря, до переднего доводится. Щелк. И все. И так каждый ряд, чтобы просто шурупчики ровненько шли. Так, вот смотрите. Вот линия где будем прикручивать да. и какие зазорчики между досками видите и что мы делаем мы берем клинышки у нас юр покажи пожалуйста так, где у нас там это... как ее заводская да. нет, нет, нет центральная которая прокручена вот эта вот доска у нас прокручена вот и вставляем клинышки ну, как обычно ну, Там да. Это. да я знаю стоит Это у нас зафиксированная уже закручена доска. То есть между двух закрученных досок просто на глаз смотрим, как раздвинуть, где какой шов и все. И прикручиваем соответственно. Ну Вот, господа, все, в принципе, терраса готова. Да, есть тут такие бым-бым, чуть-чуть маленькие подвижки ну по-другому никак не сделаешь доска высший сорт вот так более-менее готово